Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю об иммиграции в Америку и о жизни иммигрантов в Америке. И сегодня я хочу вас всех поблагодарить, потому что у нас 2000 человек, даже больше, чем 2000 человек. Для меня это очень значимая цифра. Я вас всех благодарю. Спасибо, что вы все со мной. И, конечно, если вам интересна тема иммиграции в США, обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Можете писать любые вопросы, я стараюсь на все отвечать. Но ну, а сегодня я поговорю о комментариях к моему предыдущему видео. Вот здесь по ссылочке вы его увидите и комментарии, соответственно, точно прочтете. Я не удаляю ни один комментарий, ни на одном своем ролике. Потому что считаю, что это было бы нечестно по отношению к как и моим хейтерам, так и к людям, которые меня поддерживают. Но почему именно я записываю это видео? Потому что я не хочу discourage по-английски, а по-русски сказать. Не хочу, чтобы люди, <связывая> читали эти комментарии потеряли какую-то веру, потеряли какую-то волю к борьбе за свободное существование. Что я вам хочу сказать, ребята. Некоторые из вас мне написали в личных сообщениях, что Вероника, ай-яй-яй-яй, посмотрите, что они там пишут. Я посмотрела, естественно, что они там пишут и даже на некоторые комментарии отвечала, хотя многие мне говорили, Вероника, не парьтесь по этому поводу, для им это все тролли, им все равно, что вы пишете и так далее. Я вам хочу сразу сказать, ребята, не все из них тролли. Некоторые люди со мной достаточно давно, и поэтому я знаю, что они выражают свое мнение под каждым моим роликом. Но... Боты там были Но боты, как правило, пишут коротко Ну типа Лукашенко лучше всех там Путин вперед и так далее Были, конечно, и тролли Но были и люди, которые искренне выражали свое мнение Но я вам хочу сказать одну такую простую вещь В основном это все люди, которые живут на территории Российской Федерации 95% из них Это не белорусы Поэтому белорусы, они, как бы, вы должны понимать Кто это пишет вы должны понимать, что для того, чтобы оправдать э, любую диктаторскую власть, да, э, у нас э, несменяемая власть в России уже на протяжении 20 лет, для этого существуют пропагандистские СМИ. И все независимые СМИ, все независимые журналисты уже давно... Э, покинули просторы а, нашего телевидения или были выкинуты из этих простор, потому что когда сменился Ельцин, Путин пошел именно по этому пути. Я до сих пор помню слова Ельцина. Ну, я, конечно, много чего делал, но хотя бы рты СМИ не затыкал. Но вы должны понимать, что 20 лет на людей несется вот эта информация. Основной посыл у людей, которые пишут, вы предатели Родины, хотите так, чтобы на Украине и не лезьте в Беларусь. Я вам хочу сказать, ребята, понимаете, когда 20 лет человека загоняют в условия, что он раб, а фактически это рабство. Если ты считаешь, что ты, переехав в другую страну, стал предателем, да, или тот, кто переехал в другую страну, вдруг стал предателем, это рабство. Значит, ты не позволяешь себе распоряжаться своей судьбой, выбирать место жительства, выбирать страну для жизни и так далее. Наверное, наша страна должна быть конкурентоспособна для того, чтобы в нее, наоборот, стремились люди из других государств. Но нам, наше телевидение, должно оправдать нашу власть, должно оправдать низкие доходы населения, должно оправдать... Ну, как вы, плохое существование людей. Поэтому, что нужно сказать в противовес? Что а, все, кто ехал в Штаты и не в Штаты, в любые западные страны, это предатели. А, рассорить с украинцами и, конечно же, сказать, никуда не лезьте, никуда не суйтесь, вам слова никто не давал. И вот то, что он несет с экранов телевизора, люди впитывают в свою голову и потом это транслируют конкретно даже в моих комментариях под вот этим видео Понимаете, я вам хочу сразу сказать, когда тебя все время бьют по башке и говорят, что ты никто, ничто, и твое мнение абсолютно не имеет значения, они очень удивляются, что вдруг кто-то вышел и что-то сказал, и за какие-то свои ценности, за какую-то свою правду борется. Как так? Вот нас бьют по башке, нам не разрешают. А почему же вы посмели? Но ну, это вот такой посыл. Потом, что я еще хочу сказать. Я не видела ни одного иммигранта в Америке, кроме... Тех, которые эмигрировали в 70-х, нет, ну, в 70-х я, наверное, ни одного человека не знаю, но вот в 80-х годах, которые бы не любили свою страну. Это страну, из которой они эмигрировали. Господи, спроси любого человека из Латинской Америки, а у них условия жизни еще хуже, чем в России. Хоть один скажет из них, что Гватемала – это ужасное государство для жизни хоть один из них скажет что я не люблю свою страну да нет конечно и поэтому когда они вот это пишут не обращайте на это внимания. я вам честно скажу было несколько людей с которыми я общалась и которые я уверена я просто сейчас на ноутбуке смотрю их ответы которые я уверена что писали свои комментарии искренне Первый из них писал о том, что, знаете, у нас с ним зашел диалог, он мне писал, «Вам врут». На самом деле Лукашенко поддерживает большинство населения, и вообще люди не обязаны выходить, я когда я ему написала, что Ну, посмотрите, сколько вышло на митинг поддержку Лукашенко, а сколько вышло против. Человек мне написал, да люди вообще не обязаны уходить, у некоторых свои дела и так далее и тому подобное. Но, ребята, извините меня, если вы считаете, что у вас большинство, и вы не вышли в такой тяжелый период жизни для своей страны на площадь, чтобы высказать свое мнение... Ну, вы только сами виноваты, если вы считаете, что вы правы. Но не вышли, наверное, потому что прекрасно понимают, что на самом деле ситуация обстоит не так. И немножко лукавство в этом комментарии есть. И второй комментарий, который я писала, это э, общалась полиграф-полиграфовщик. Это женщина, по-моему, которая мне писала про общество потребления и как это ужасно. Ну, мне кажется, когда тебе не на что потреблять, тогда общество потребления для тебя становится ужасным. А когда у тебя есть возможность и потреблять товары, и первой необходимости, и второе, и товары, которые тебе бы доставляли комфорт и удовольствие, ты можешь их потреблять, можешь интеллектуально развиваться, одно другому не мешает. Главное, чтобы у тебя была такая возможность. Ведь посмотрите, какая... Какой какая идет риторика с экранов телевизоров. А, вот мы скрепные, вот мы не такие как все, вот мы духовные, а они вот нет. Так вот, ребята, не работает это на сегодня. Не работает. И, опять же, я не хочу очень долго записывать видео на эту тему. Некоторые писали... Вы удаляете мои комментарии. Еще раз повторюсь, не под одним своим видео я никогда не удаляю комментарии, потому что считаю это нечестным по отношению к своим зрителям. И удаляют комментарии YouTube, ну потому что, когда вы пишете, что ты толстая шлюха, вы знаете, YouTube такие комментарии не пропускает. Это не, не я не пропускаю, мне это ради бога, это же вы ж себя... Макаете в какашку, а не меня. Это же говорит о вашем интеллектуальном развитии и о вашем каким-то нравственном развитии. Все, все, все это говорит только о вас, а не обо мне. Еще раз хочу сказать, белорусы, вы на сегодня очень свободолюбивы, очень сильные и очень много уважаемые люди. Я как-то раньше с белорусами в жизни не сталкивалась, когда жила в России в обыденной, в эмиграции я столкнулась, подружилась с белорусами. И я вам хочу сказать, это действительно люди, у которых выключена какая-то программа злости, какая-то программа ненависти по отношению к другим. Вот все. что то навязывается русским с экранов телевизоров и также навязывается украинцам, которые сейчас уже переходят на вражду между нациями. Это ужасно. Мне бы очень хотелось, чтобы с такими людьми, как белорусы, Россия сохранила теплые отношения, потому что мы братские народы, как и Белоруссия, и Украина, и Россия. И сколько бы они нас не разъединяли, они не дождутся. И судя по комментариям, которые они пишут, они бы абсолютно они они абсолютно не аргументированы, они больше носят оскорбительный характер, а это говорит о том, что они проиграли. Ребята, только слабый человек переходит на оскорбление, только слабый человек может такое писать. Поэтому... Я вас всех призываю не обращать на это внимание. вы сильны, я видела вашу силу, я видела вашу сплоченность, мы вас всех поддерживаем и вот всем вот этим комментаторам, которые пишут, что Хабаровск вас не поддерживает, это видео для вас. Пока-пока, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и будем разговаривать обо всех насущных темах дальше.